красивенькая, розовенькая так повторюсь несколько она перевисела причем буквально вот за два 3 дня стала такой я уехала приехала смотрю вот такая уже ягода но это никак не влияет на ее вкусовые качества Ну лоза тоже видите да, лоза вызревает хорошо Устойчивость к болезням тоже хорошая. Конечно, профилактические обработки, как всегда, нужно проводить. Закладывать он может по 4 грозди, гроздочки. Ну, конечно, обычно чуть больше. В этом году как-то плоховато он опылялся, но как раз под град попал. А так где-то 450-500 грамм вот такие гроздочки, по 4 на побег. То есть нагрузить куст можно, и хороший урожай с него получить тоже достаточно легко. Красавчик Алладин Крупная ягода, но небольшая гроздь, средний вес гроздек где-то 400-500 грамм, но при этом он может давать 4 грозди на ветке. В этом году мы оставили 2, когда куст большой, взрослый и сильный, то конечно можно оставлять и больше, и получать с него очень хороший урожай. Вот смотрите, даже здесь покажу, вот розовая гроздь одна, вот вторая и вот на этой же лозе третья. При этом, смотрите, лоза уже вызревшая. Сейчас у нас 14 сентября, ягода уже полностью готова. Был бы хороший сезон, она была бы готова и раньше. Ягода сладкая, ягода хрустящая, ягода очень ароматная, в ней очень-очень приятный мускат. При этом ягода не трещит, осы ее не едят. Даже в прошлом сезоне, когда ос у нас было невероятное множество, и осы ели все, кроме Алладина, несмотря на то, что он очень-очень вкусный. Ну, видно, не распробовали. Как видите, сорт очень красивый. И ягода довольно крупная вот, по сравнению с моим пальцем. И гроздь крупная. Ягода сочная и тяжелая. Но это гроздь грамм 400-500, а может быть даже и 600 зависит. Потом, конечно, покажем на весах. Но видно, что она большая и крупная. В этом году выдавал 4 соцветия на побег. Мы оставили только два. Куст молодой, это его первая полноценное плодоношение но ну, здесь у него где-то полтора метра всего лишь полиры в принципе можно в следующем году нагружать больше то есть сейчас мы снимем с него я думаю килограмм 10 но в дальнейшем можно нагружать нагружать и нагружать он эту нагрузку вытянет и даже при казалось бы не очень большом размере грозди но если тут будет их оставлять не 2 даже а три то вы получите прекраснейший результат при этом, что еще хотелось бы отметить для данного сорта, кроме вот этой красоты, прекрасный вкус, хрустящая сочная ягода, такой очень хороший баланс сахара и кислоты, нет вот этой приторности, нет оскомина от кислоты, то есть идеальный баланс и не болеет. Его не едят осы, он не трещит, ну вообще с ним никаких проблем. Грубо говоря, посадил, ну, минимальный уход и забыла, только получая вот такую вот красоту.